недавнего нарушения российских территориальных вод британским эсминцам Диффендер, многие эксперты строят догадки по поводу действий Москвы в случае повторения подобных инцидентов. Одним из прогнозов на этот счет поделился политолог Сергей Станкевич. По мнению Станкевича, российские военные уже приняли необходимые решения и выработали алгоритм действий, если натовский корабль вновь решит испытать на прочность границы России. В случае повторения такого прохода британец будет задержан, отконвоирован в порт, будут составлены соответствующие документы на команду и капитана, и при отсутствии сопротивления с их стороны. В течение 48 часов моряков отпустят вместе с кораблем, отметил политолог в беседе с журналистами телеканала «Наш». При этом Сергей Станкевич напомнил о прецедентах, уже имевших место в истории. Так, пять лет назад иранцы задержали два американских корабля, сопроводили их в порт и затем отпустили. В 2018 году Иран арестовал танкер, на котором находились военные США. Повторение инцидента с нарушением российских границ со стороны Великобритании вполне возможно. Ранее глава внешнеполитического ведомства страны Доминик Рааб в Палате общин подчеркнул, что Лондон не считает Крым территорией РФ и снова направит свои корабли в этот регион.